По мере развития революционных событий февраля 1917 года, перехода столичного гарнизона на сторону восставших, для значительной части элиты стало понятно, изменений в политическом устройстве государства не избежать. Ботовавшая система власти перестала отвечать интересам страны, мешала успешному ведению Первой мировой войны, население разочаровалось в венциносцах. В высших слоях общества сложилось мнение, что устранение от власти непопулярной императрицы усилит авторитет династии. Жене Николая II Александре Федоровне молва приписывала шпионаж в пользу Германии, хотя по воспитанию внучка королевы Виктории была англичанкой, а не немкой. Свою долю внесала и германская пропаганда. Немецкие самолеты разбрасывали над позициями русских войск листовки с изображением царствующей Четы с иконой Георгия Победоносца и Григория Распутина, сопровождая их подписями «Царь с Егорием, царица с Григорием», иронизируя на любовную связь императрицы со старцем. Еще до февральских событий среди оппозиционеров существовал план заключить императрицу, активно вмешивающуюся в управление, в монастырь а Николая II отослать в Крым. Императорам предполагалось провозгласить наследника престола Алексея при регенстве младшего брата царя, великого князя Михаила Александровича. Размах революционных событий в Петрограде делал невозможным принятие полумер. Никакое расширение прав думал в виде переназначаемого ею, а не царем, правительство революционные массы устроить уже не могло. Они считали, что революция обедила, а династия не свергнута. Главной проблемой последнего царя стало отсутствие оперативной и точной информации о событиях в Петрограде. Находясь в ставке верховного главнокомандующего, город Могилев, или во время движения в поездах, он получал новости из разных противоречивых источников и с опозданием. Если императрица из Тихого Царского села информировала Николаю что ничего особо страшного не происходит, то от главы правительства, военных властей, от председателя Госдумы Михаила Радзанко приходили сообщения, что город охвачен восстанием и нужны решительные меры. В столице анархия, правительство парализовано, растет всеобщее недовольство, части войск выстреливают друг в друга. Всякое промедление смерти подобно, пишет он императору 26 февраля. На что последний не реагирует, назвав сообщение вздором. К концу дня 27 февраля царь оказался перед дилеммой, или идти на уступки взбунтовавшимся, или принимать решительные меры. Он выбрал второй путь, в столицу был послан карательный отряд генерала Иванова, известного своей решительностью и жестокостью. Однако пока Иванов доезжал, изменилась обстановка в Петрограде, и на авансцену вышли Временный комитет Госдумы и Петроградский совет рабочих депутатов, воображавший революционные массы. Если последний считал, что ликвидация монархии в России состоявшийся факт, то Временный комитет стремялся к компромиссу с режимом и переходу к конституционной монархии. Высшее военное командование в Ставке и фронтах, Ранее безоговорочно поддерживающая Николая II, стала наклоняться к мысли, что лучше пожертвовать царем, но сохранить династию и успешно возобновить войну с Германией, чем ввязываться в гражданскую войну с перешедшими на сторону бунтовщиков войсками столичного военного гарнизона и пригородов, и обнажать фронт, тем более что встретившись с царско-сельским гарнизоном, также перешедшим на сторону революции. Каратель Иванов увел свои эшелоны от столицы, оказавшись в Пскове 1 марта 1917 года, где Николай застрял при продвижении в Царское Село, он принялся получать стремительно увеличивающийся поток информации о событиях в столице и все новые требования от Временного комитета. Последним ударом принялось сделанное Родзанко предложение отречься от престола в пользу малолетнего сына Алексея при регенстве великого князя Михаила Александровича. Поскольку ненависть к династии дошла до крайних пределов, Радзанка счел, что добровольное отречение царя успокоит революционные массы. И главное, не даст короновать монархию Петроградскому совету. Дорогие друзья, спасибо за просмотр, поддержите киборга лайком и подписывайтесь на мой канал История от робота, и я совсем скоро выпущу еще видео. Спасибо.